Заметил такую особенность на карте санок. Не знаю, особенность это этой карты, либо одна на всех остальных картах также. Но типа, когда туман, то здесь тупо динамическая смена погоды. То есть туман может быть как типа такой маленький, так и супер густой. И может быть дождик, потом он может закончиться, потом снова может быть адовый туман, потом туман, снова может Ну короче, типа реально динамическая смена погоды в течение катки. Это круто, это очень круто. Знаешь, я вот еще думаю, что э, хотелось бы увидеть, э, не знаю, какие-нибудь ночные карты, знаешь, типа, чтобы реально обзор был ограничен и зависел непосредственно от источника света каких-либо. знаешь? Да? О! О, мы с вами заглушенные, ёпта. Боже, как же у нас много всего хорошего, очень много всего хорошего, у меня нет второго брони, второй всего лишь даже это слышал где-то там уебок по-моему в этом доме оп видели головушку сейчас кто кого пересмотрит типа такой куда ты там пятишься братишка смотри а он выпрыгнул здравствуй Фу. нормально у меня так хп оставил однако он мне блядь шлем еще и почти сука, выбил а у него цело я заберу твой шлем да. он мне почти full хп сбрил но почти то не считается правда свою с вами полик еще заживем. Вот давайте... Ваше предположение? я с вами в зоне, там будет краешек зоны и я думаю стоит пойти его немножко подкимперить не хочу просто как этот ёбак сидеть в доме так вот отличный камень. снизу нас никто не увидит, не заметит, со спины нас тоже не убьют, вот только вот с пушечек того вот холмка зона далеко идет отсюда нет недалеко осталось 12 человек помимо меня о смотри ну типа а, а можно лечь нет сейчас обидно было я только греночку заберу у тебя, пожалуй, и все. А у меня вопрос. Этот парень в глаза долбился, что ли? Он же бежал прям рядышком. Почему он меня не видел? А я такой сижу тут, знаешь ли, с тобой, общаюсь. А тут слышу кто то Чук -чук -чук -чук -чук -чук -чук. Бежит такой весь на радостях. О, смотри, еще один. спокойненько, братан, я тебе не выключил сюда сори. Чуть-чуть подкиперили. Зато фраги есть. Бля, я грены проебал, правда. Это что, блядь, было? Охуеть. Охуеть, просто охуеть, охуеть, охуеть. Как много слов охуеть. Блядь, нельзя лечь, дайте тайну. Интересно, этот чел был... Ч... Что вообще произошло? Я честно услышал шаги, я не понял где, а он тупо стоял, рассматривал, типа, человек или камень. Может у тебя есть граната? Да, у тебя есть хотя бы одна. Типа, я обрел скилл, Сливаться с камнями. Какой же это хороший скилл. Что парень стоит и полчаса рассматривает камушек или нет. Так, ух пятеро, а вот там двое, как Вау! Как они стреляются. Так, надо еще болик закинуться. У меня почти выбит второй армар. Это плохо, это плохо, плохо, плохо. Это очень-очень плохо. Так, слева вроде никого, справа вроде никого. Так. Тут с этой стороны вроде больше никто не бежал. Их остается четверо. Мы с вами уже в зоне, со спины вроде у нас никого нету. То есть получается остается встречать только прицелы. Уже от начала... игра, ищите. Так, ну пока он вот так двигается, конечно, я не особо хочу по нему палить. Если и палить, то только на верочку. Да ладно, он переплывать будет, что ли? Нет, не будет. Осматривается, осматривается. Страшно, парни. Давай ты остановишься, там, не знаю, болик возьмешь, поюзаешь. Еще что-нибудь. Нет? Я не супер хороший снайпер, просто чтобы стрелять по вот такому вот его ну -то, движущемуся пацану. Побежали в Вижу. Сразу прилег. У меня третий шлем, сука. плохо да блять ну, я долбоеб простите